Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня кто бы мог подумать, речь опять пойдет о ножах. Все вы прекрасно в курсе, что ножи, как и любой другой товар, поступающий в продажу, обязаны проходить процедуру сертификации на предмет соответствия нормам, прописанным в государственном стандарте, то есть в ГОСТах. Это правило работает одинаково как для отечественного сгущенного молока, так и для импортных опор под нажимные винты для прихватов. Есть нормы. И есть люди, которым нехуй больше делать, кроме как проверять всякую поеботу типа опор под нажимные винты для прихватов, на соответствие этим стандартам. По закону любой товар должен быть сертифицирован. И покупатель имеет право потребовать у продавца этот самый сертификат на почитать, если у него возникла такая потребность. Все ножи, произведенные серийно у нас на родине или импортированные из стран загнивающего запада, проходят проверку на принадлежность к тому или иному классу изделий и уже по результатам тестирования попадают в раздел ножей разделочных шкуросъемных, специальных спортивных, туристических, ножей выживания или, как в данном случае, в холодное оружие. На каждую серийную модель одного производителя оформляется сертификат соответствия который может быть как бессрочным, так и иметь срок годности. Оригинал этого документа хранится в сейфе у производителя, а всем стражащим интернет-магазинам и дилерам-ретейлерам высылается его К копия. К сертификату соответствия, который утверждает, что с точки зрения криминалистической экспертизы продукция ООО «Рога и копыта» в принципе ок, прилагается информационный листок, в котором русским по белому сказано, почему именно с отсылкой на конкретный пункт, конкретного ГОСТа. Этот информационный листок прилагается к ножам при продаже, дабы облегчить понимание как продавцам с покупателями, так и, может быть, внезапным проверкам, что данные изделия к свободной продаже абсолютно легальны. По-хорошему, информационный листок должен автоматом прикладываться ко всем ножам, реализуемым на территории Российской Федерации. Но то, по-хорошему, и не всегда случается, иначе не было бы меня в личке во ВКонтакте, вала входящих вопросов, блин, купил нож, не дали сертификат, что делать, помоги. А проблема решается катастрофически просто. ребят. Открываете Google, поиск по картинкам, вбиваете модель вашего ножа и находите сертификат. Пользуйтесь на здоровье. Этот информационный листок можно распечатать и положить паспорт или кошелек. Также никто вам не запрещает иметь просто цифровую копию этого документа у вас в телефоне. Бюрократическая сила у этих двух копий – будет примерно одинаково. Основная задача этого информационного листка просто напомнить в случае чего по какому конкретно признаку данный нож не является холодным оружием. Информационный листок это просто напоминалка на всякий пожарный. Это не юридический документ. Базара 0. Полиция очень любит, когда документ все-таки на бумажке и на нем стоит что-нибудь синенькое. Но по сути что информационный листок в телефоне, что информационный листок распечатанный это однохуйственные, две никому не нужные копии. Почему не нужны? Потому что вы сами должны понимать, что находится у вас в кармане. И при необходимости вы должны уметь объяснить это полицейскому либо любому другому страждущему, почему именно ваш нож не является холодным оружием. На эту тему я сделал уже до видео. Все находятся в плейлисте на живой или без. Если у вас возникли проблемы при поиске информационного листка на ваш нож, на gans.ru есть отдельная ветка форума, где можно найти информационный листок практически на любой нож. Если нужного документа на этой ветке форума нет, скорее всего, вы его просто пропустили. Поэтому не поленитесь, пересмотрите еще раз. А если все-таки после трех просмотров не находите, тогда зарегистрируйтесь и крайним сообщением в этой ветке форума оставьте просьбу. Ребята, помогите найти информационный листок на такую-то модель ножа. Скорее всего, кто-нибудь вам поможет. Аналогичным образом можно поступить в группе во ВКонтакте, которая называется «Архив сертификатов на ножи». Очень удобно, что информационные листки там разбиты по альбомам, по производителям. На этом на сегодня все. Ссылки на группу и на форум Ганза находятся в описании этого видео. Теперь я точно знаю, что вы в курсе, где найти сертификат на ваш нож. Счастливо! В руке сертификат, что сдерживаю мозг, только сердце никак мой. Город устает, чинить за деспотами власть. В развези предстает причина следственная связи Там все переплетено. Везде без бездействие закона, при содействии икону. Беси, если ты не коп, если ты не власть, наш город не спасет, и чудодейственная мать, хотя все переплетено.